сегодня у нас в работе volkswagen polo 2012 год заклинил замок зажигания думал контактная группа нифига сам замок климанул. обычно они дольше ходят вот так вот все на месте разобрал сейчас показываю работу все автомобиль без проблем заводится капот у нас правда открытый хозяин попросил не закрывать его пока сейчас попробую кнопки О, закрывается отлично все собираем ждем хозяина и будем передавать Это с коллектора